Друзья, всем привет! Наконец-то приехала посылочка от Деда Мороза, комбинезон Альфа Гирм. Сейчас распакуем и посмотрим, что там внутри. Так, ну что, откроем. Так. Вот такой вот мешочек, теперь зелененький. Опа. Посмотрим, что там внутри. Комбез. Ой, еще какие-то не штучки. Так, что это все тут-то? Что нам тут еще дает хорошенького? А, это наклейка, можно на машину приклеить. Думаю, что виниловая. А, ну и конечно же, очень важный нужный атрибут 2020 года. Альфа Гир масочка. А из топовой мембраны Тойота, у него чуть больше, чуть лучше паропроницаемость и водостойкость. Так, ну и что? Теперь нужно его примерить и посмотреть фишечки. Ну что, отлично. По ощущениям тканька чуть легче. Есть кармашек под скипаз, дырочка для крюка. Трапецию, чтобы надевать под низ, чтобы ни капельки снега не попадало под него. Боковые кармашки. Здесь специальная система для подъема станины сзади. Поднимаем станину, чтобы не пачкаться, когда в машину залазите. Фиксируется это дело все. Очень удобная, кстати, говоря, штука. Тут у нас лямочки. Лямочки сзади двойные, удобно, ничего не спадает. Подкладочка, кармашек для маски. Все как надо. Здесь кармашек для телефона. Чтобы он внутри лежал, тепленький, батареечка не садилась. Вот такая красота. Карманчик для рации. С застегиванием вправо, чтобы антенна не торчала не вам в нос, а наружу. Вот такой вот шип. Завтра поедем раскатывать.